всем привет сегодня мы построим железного гольма из майнкрафта прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал если вы еще не подписаны перед тем как начать туториал посмотрите что он умеет откидывает постройки у него смешная анимация ходьбы также он быстро двигается и умеет поворачивать головой А сейчас время туториала. Если вам что-то непонятно, то смотрите на эти нижние циферки. Там написано, как я масштабирую. У этого колеса ставим крутящий момент на максимальную скорость на единичку. Удержалка, отключаем коллизию. Сервопривода сервоприводом ставим включающий момент на максимум, скорость сервопривода на 50, а угол наклона 90 градусов. Сейчас мы будем строить механизм для анимирования ног. Колес кручаемся, момент ставим на максимальный, скорость не 50, а одного ставим обратный поворот. У ног необходимо отключить коллизию. Также у всего этого механизма. Теперь привязка клавиш. У колеса поставлю клавиши EQ. У левого серопривода нужно включить обратный поворот, и теперь их тоже привяжем. Сначала ставим любую клавишу, а потом ставим либо левый клик, либо клавишу F. Если вы на телефоне, можете поставить круглую кнопку. Сзади нужно все это закрепить. я вам расскажу, как делать декор. Ставим масштаб на 0.5, вырезаем скрепления на минимальный и ставим таким вот образом блоки. У нас получаются такие маленькие пиксели. Потом мы их просто раскрасим. Спустя пару минут я завершил и начинаю раскраску. Вот такая у меня передняя часть получилась. Также нужно сделать со всеми остальными. Если хотите увеличить радиус и мощность удара, можно поставить вот здесь железные блоки, а потом протянуть палочку. И получится вот такой вот механизм и все это скрыть. На этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Ух Геймс. Всем пока!